дорогие друзья всем здравствуйте с вами наталья пугачева и сейчас мы с вами разыграем вот наш разыграем наш розыгрыш который был объявлен на этой странице среди ваших комментариев которые вы так много оставили и и мы с вами разыграем скидку в нашем розыгрыше сегодня скидка у нас будет три во-первых, у нас будет с вами три победителя. Каждый получит какую-то скидку для участия в конкурсе по 12 дворцам судьбы. Скидка будет, первая скидка будет 20%, вторая скидка будет у нас 50%, и третья, аж 80% скидки на наш, на наш курс 12 дворцов судьбы. Итак, вам нужно было поставить лайк под этим видео, подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы приходили оповещения о новостях нашего канала, ну, о новых видео, скажем так. Ну и написать, собственно говоря, комментарий, с которым мы теперь будем делать розыгрыш. Значит, победитель у нас случайным образом определяет сервис специальный. Сейчас мы это сделаем. Так, сейчас я скопирую ссылочку вот как раз копировать с с этой странице и и и и и и введу ее вот в специальную такую вот специальная такая у нас есть штучка которая нам дает возможность генерировать искать победителя из ссылок с, со страниц youtube и так генерируем первую ссылку которая у нас принесет своему победителю 20 процентов это будет татьяна захарова теперь нам нужно сгенерировать татьяна поздравляем теперь нам нужно сгенерировать второго победителя который возьмет наш второй приз и скидку на наш курс 12 дворцов судьбы в 50 процентов не знаю даст ли она сразу сгенерировать второй раз угу. ждем Да, дала лариса лариса у нас получает 50 процентов скидки ну и третий наш счастливчик, который сейчас получит 80 процентов скидки на 12 дворцов судьбы. Давайте сгенерируем этого победителя. И сейчас вы должны увидеть вот аккаунт этого человека Галина Путалова, правильно, правильно все сказала. Так что, дорогие друзья, э, все, с победителями определились. Жду вас всех на курсе «12 дворцов судьбы».